Мы не знаем, мы не играли сами. С другой стороны, вроде хорошо, да, прогулка по городу там. Но с другой стороны. Они там занимаются. эти все? Играть во все что угодно можно но играть, но в меру. В меру.